Доброго времени суток! Меня зовут Сергей, мне 38 лет и я из города Пикалева. Так как я онкобольной, основная тематика моего канала это онкология. Причина, по которой я снимаю, у меня очень редкий диагноз и нету информационного видео от первого лица. 6 лет тому назад зарегистрировался на видеоплощадке YouTube. Так как у меня небольшое количество подписчиков, хейтеры как таковых, у меня отсутствуют, Но зато у меня есть правдивый ролик про применение соды от первого лица. Я применял соду в качестве лекарства от онкологии. У меня очень много мракобесов. Я их называю садоверами. На YouTube-канале у меня 1240 подписчиков, но надо понимать, что ко мне подписываются в основном это онкобольные люди и многие те, кто активно в первые года комментировал, уже пропали. К несчастью, онкология берет людей. Мои ролики можно разделить на две группы. Это информационные и мотивирующие. Все, что я планирую снимать я снимаю но иногда срываются видеосъемки первое это погода второе это состояние моего здоровья у меня часто бывают и когда я запланирую тот или иной ролик они как раз в это время проявляются но ну и третье это соседи включают музыку так как youtube за музыку сразу блокирует я в это время даже не стараюсь снимать В этой жизни я придерживаюсь правды, и я не буду снимать тот ролик, где присутствует ложь. Я не мониторю ни количество просмотров, ни количество лайков. Если вам интересен этот вопрос, то зайдите ко мне на YouTube канал и посмотрите сами. Всем здоровья, с вами был Сергей Юрьевич, до свидания.